ребята, всем привет такой вопрос, было, были ли у вас когда-нибудь, уверен, что не были судебное заседание по зуму вот так, ребята, себя развлекаю немножечко okay. нормально так светится, да, ребят? я еле просто сдерживался вы представляете, ребята, просто 22 век, сидит судья приехал, ребята, свой любимый Reliable Tire сервис купать три шины 3, потому что 4 боюсь не умеется вот цена 887 за три ханкук хороший шин а я за 1000 купил тоже три но там фигня вообще полная была так что жду сейчас вынесут в общем впритык, влезает или не влезает нет не влезает блин не влезает что делать так попробуем повертеть, Во, вот так должно влезть да в притык влезает три шины ребят ну еще можно было четвертую сюда в принципе в багажник если бы я чумадан убрал, ну ладно, мне хватит трех. Поехали собираться и выезжать. Короче, дали мне тикет, ребята. Тикет дали, знаете, за что? За то, что я заехал на эту территорию. Приехал к Сереге в гости. Хотел ему отдать мою машину, чтобы он ее продавал. Вот это. Очень чуткие украинские соседи выбежали и начали кричать. Ты не можешь здесь, ты не можешь здесь, ты не можешь здесь стоять, ты не можешь здесь стоять. Ты не можешь, стоять, ты не можешь черт возьми, здесь стоять. По-русски причем. Я говорю, ребята, ну я сейчас уеду, но я не видел знак. Там знатый чего не знаю. Мы сейчас полицию. Давай, давай, мы сейчас полицию вызовем. Давай, ты не успеешь уехать. Попробуй успей. Блин, такой бред, слушайте. Сакраменто, блин. Как я рад, что я отсюда уезжаю. Вот это вот русскоязычные люди. Русскоязычные люди. Быстрее, быстрее сообщай, Давай, ты сейчас никуда не успеешь убежать. Приехал, девушка на мотоцикле, за ней мужчина. Девушка тоже такая вредная. Да, да, все, ты что не знал, ты что не знал, у тебя есть класс Эй, типа, класс Эй, прав, но ты не знаешь, что тебе нельзя здесь стоять, ты что не знал? Ну, не знала, что. Обычно я заезжаю. Нет, в -то только есть три улицы. Может, мне говорит, я говорю, что ты мне тикет дашь, он говорит, ну, я ну, не хотел бы. А девушка, давай, скорее писать, написал тикет. Ну как, я не расстроен, потому что даже ей дата непонятна. Да сказали до 2 февраля 2021 года, что я должен сделать перейти на сайт, что ли? А, они пришлют мне, наверное, тикет на домой. Если слишком большой, тогда буду уже адвоката нанимать. Я не знаю, я не думаю, что слишком большой здесь. Посмотрим. В общем, ребята, сейчас приезжал я на Сереге, к другу своему, во двор. Хотел машину свою скинуть, чтобы он ее продавал потом. Ну, в итоге русскоговорящие украинцы. О, ты не можешь здесь быть, ты не можешь здесь быть. Я говорю, ну, я не знал, чуваки, что нельзя. Обычно я... Я не знал, что нельзя здесь есть. У нас везде можно ездить. Короче, они говорят, не-не, давай, попробуй, попробуй, успей. Сейчас я полицию вызову. Я говорю, да я сейчас уеду, чувак. Ну давай, попробуй, если успеешь, давай, давай. У меня камеры есть, типа, я сейчас.. В смысле камеры? Я тебе что, зайдет твоя машину или что, что за фигня? Нет, просто из-за того, что я заехал, такие вот ответственные люди сразу, ребята, становятся супер ответственными. Не знаю, разговоры не помогают. Ну, ладно, что, я, видимо, заслужил направление в суд, суд пришлет мне штраф, ну как обычно я уже знаю стратегии здесь, то есть они направление в суд, суд присылает тебе штраф, если ты не согласен со штрафом, ты пытаешься его протестовать, если не протестуешь, то все равно штраф, типа такая система, но мне не с чем спорить, если этот штраф будет там не больше, скажем там пару сотен долларов, то как бы обжаловать не буду, а если они там приплетут какие-нибудь там сумасшедшие тысячи, то тогда придется нанять адвоката и обжаловать, это здесь ну, вроде бы, это здесь работает. Ну, посмотрим, ребят, что делать. Ребята, еду и, знаете, вспоминаю ваши комментарии. Ну, часто те, кто пытается там чуть-чуть задеть, начинают писать. там Типа, ты никогда не сможешь ассимилироваться здесь, в Америке. Это твоя она не она и станет тебе родной. Ля-ля-ля-ля-ля, вот это вот все дела. Ребята, я не хочу, чтобы она стала мне родной. То есть, вы за меня начинаете решать, а ты, ты никогда там не сможешь. И мне ставить это как бы в упрек, в вину. И, типа, это мой недостаток. Мне и не нужен такой достаток. Вот, ребята, ассимилировались. Вот эти украинцы, я думаю, ледоваться они живут. Он на английском так хорошо говорит, сразу со мной начал разговаривать. Потом на русский перешел. Вот, он ассимилировался, как вы пишете. Вот это вот, вот это вот и называется ассимиляция. Да? Когда ты а, не только там пускаешь корни, понятно, там, там, а, то, то поколение, другое, у тебя уже дети американцы и так далее. Нет, это в том числе, когда ты вот действуешь, как американец. Ага, нарушил сразу. О, чувак, ты не должен был. Причем вышел с ним, поговорил, нормально мы на русском с ним поговорили. не не не не, не. я сейчас позвоню. И, и вы поймите, меня возмущает не, а, не штраф, ну, то есть, понятно, я, я как бы нарушил и... Ну, какой-то штраф, оплачу, нет проблем. Я не думаю, что он велик будет. Да, и мне, мне от, от этого последствий абсолютно никаких дело не в этом, ребята, а в том, что просто понимаете, вроде бы русские люди, русские здесь в Америке всех называют русскими, кто по-русски говорит русскоговорящие, украинцы, молдаване, не знаю, белорусы, все русские они вот так действуют то есть чувак просто заехал ты его увидел, он выскочил на улицу, выбежал, у меня есть камера у меня, говорит я, в смысле, я тебя задел, твой трак, машину твою задел или что? зачем ты мне про камеру говоришь? не, у меня есть камера, я сейчас все, я сейчас попробую уехать, ты ничего не успеешь, ты не успеешь ее Просто офигеть. Но, то есть, меня вот это только печалит. А нисколько не ни, там, не там штраф или что-то еще. Ну, да, наверное, не наверное, очевидно, туда нельзя было заезжать. Наверное, где-то стоял знак, я там его не видел. Но просто я так, я же говорю, у нас везде можно ходить, поэтому я всегда так не заезжаю. Ни в каком штате не было проблем. Я уверен, что это Сакраменто, ребята. Это Сакраменто, Сакраменто, понимаете? Поэтому я несколько рад и счастлив в клубе души, что я, наконец, отсюда уезжаю, потому что у меня классные друзья здесь, и они не такие, но много вот таких людей, много таких людей, много, много, много, много. Итак, ребята, первый рейс, вот у меня там наверху, если видно, ну не знаю, видно или не видно, короче, куча сумок, я забрал все свои вещи с Сакраменто, съезжаю с Сакраменто, переезжаю, ну понятно, куда, где я, в общем-то, провел большую часть я даже думаю, этого года, большую часть этого года, я провожу в Майами, поэтому еду в Майами. Это первый рейс, ребята, у меня, получается, после моих двухдневных выходных, ездил в Рино, отдыхал. Сейчас забираю... Нам, мне надо же набрать 6 машин до, Саграма... до Лос-Анджелеса, Из Лос-Анджелеса уже 6 машин ждут, дальше поедут. Вот где-то здесь Мерседес я забираю, вон он меня ждет, поэтому припаркуюсь вот здесь. Так, забираю Мерседес, весь пыльный. Девушка дала ключи, говорит, да, на ключи, я говорю, ну... Я еще вернусь, говорю, мне твоя подпись нужна. Не знаю, куда его ставить, то ли наверх, то ли вниз. Ребята, кто как к тачкам относится? Женщина даже не вышла, ключи просто мне дала, говорит. Все, тачку заберешь и все. Такс. Yeah. Ох ты, там целая тачка даже нарисована. Ну, так, такую, кажется, еще не забирал, хотя ничего особенного, но... Такой не было. Так, кондерчик дайте нам, пожалуйста. А вообще, ребята, у них, вы знаете, однажды я привез машину а у них помимо того, что GPS стоит, понятно, на некоторых модных тачках и видно все в приложении, где машина ездит, да? так еще и дополнительно показывает, какое колесо спущено я однажды колеса спущен, спускал на одном Мерседесе и женщина говорит, а что-то вы, ехали-ехали и у меня показал приложение, что колеса спущены я говорю, ну да, я спускал, не умещалась машина она говорит, ну, нет проблем. Куда бы ее поставить? Наверх или вниз? Наверх или вниз? Пока что не понимаю. Наверное, наверх спрятать что ли. Хотя сейчас посмотрю по списку, диспетчер должен скинуть. К сожалению, машина не низкая, поэтому самый период не удастся его загнать. Ну, хотя бы куда удастся. Нормально так светится, да, ребят? Красота. Стоп. Приехали. В принципе, здесь наверху нормально. Не заденет даже, если раскачиваться будет. Сейчас я ее закреплю быстренько. А здесь две вполне уместятся. Отлично. Так, смотрим, ребята. Сейчас забираю BMW 2000 год. Или 2000? 2003. BMW пятерка. Посмотрим, почему они его купили. Должен ездить, кстати. За 500 купили. Плюс налоги, плюс buyer fee. Туда-сюда, и того 800 баксов Ребята, за 800 баксов BMW пятерка Что там за машина, мне интересно Пойду открывать, пока еще и документы Видите, тайтл дали Ребята, хочу открыть капот от капота не открывается он Открывается от электричества Или может быть вот здесь все-таки А, нет, вот получилось Сейчас попробуем где здесь аккумулятор? Что, в багажнике, что ли? Блин. Такие еще старые я не брал. А еще самое главное, вот что, ребята. То есть лебедка я бы ее затащил, если бы не вот эта фигня. Что, ребята, придется использовать мою четырехтонную лебедку новую. Давайте попробуем потащить, что получится с таким колесом кривым. Вот бы легко, ребят, было бы, да? Было бы, если бы была электрическая лебедка. На кнопочку нажал, жжжж, все, заехало. Но пока просто нет времени даже ее установить, ребята. Просто нет времени. <звы> Ух, ребята. 7 минут у меня ушло. По камере смотрю. 7 минут. Ну, затащил, ничего страшного, даже с таким колесом. Не знаю, места здесь для одной машины еще хватит или нет, Ну попробуем. Блин, ребята, рано темнеет, время только еще пол седьмого, уже темно. В общем, приехал в мужику забрать корвет, припарковался он там, сейчас надо мне на второй этаж грузить, но в принципе у меня там какой-никакой свет есть, так что... Вот опять же, ребят, лебедку надо-надо, свет надо-надо, все вроде бы можно, но на все нужно время, понимаете? Свет сделать можно, как вы писали, купить себе такие диодные ленты, да? Или какие-нибудь фонари просто диодные хорошие И сделать Но, к сожалению, пока Не бывает такого, чтобы я там Около трака неделю спал, да? Если отдыхать, то сразу улетаю в Майами Поэтому пока возможности нет Затонировано, ничего не видно ребята всем привет такой вопрос было были ли у вас когда-нибудь уверен что не были судебные заседания по зуму по зуму ребят зум знаете что такое то есть приложение для конференц-связи это то приложение через которое все студенты в разгар эпидемии учились на дому то есть они просыпались с утра заходили в этот зум и по зуму ну наверное наверное в россии такая же история учились получали знания так вот я в мае месяце, как вы помните, получил тикет, получил штраф за то, что я рыбачил без лайсенса, без специального разрешения. Я с этим штрафом не согласился и написал жалобу, на что мне прислали ответ, что, ну, в общем-то, ваша жалоба принята, хорошо. У вас состоит судебное заседание 3 ноября, сегодня 3 ноября, по Zoom. по Зуму. Вот ссылочка, переходите по ссылочке и, соответственно, участвуйте, присоединяйтесь в это судебное заседание. Сначала да, должны со мной какие-то люди связаться, на как, как мне объяснили, то есть это кто-то, там какие-то секретари, я не знаю, еще кто-то, уточнить все необходимые данные и потом уже присоединится судья и будет со мной дискутировать на эту тему а, на предмет, а, соответственно, вот, этой вот, вот этого инцидента, вот этого рыбачества без... Напомню, штраф там был, по-моему, порядка 100 с лишним долларов. Мой товарищ, который был со мной, он этот штраф оплатил. Ну, а я решил не согласиться, как и обычно, ребята, показать все это дело вам. Поэтому сейчас у нас э, в Калифорнии, ребята, 5 с небольшим утра, а во Флориде, соответственно, 8 с небольшим утра. Я жду 9 часов по Флориде, потому что у меня на 9 часов назначен судебный седатель. И, соответственно, буду участвовать. Вот такая есть бумажечка у меня, на которой написана ссылка, написан код, по которому я должен перейти никогда, блин, не, ни, ни, ни, вообще этим не пользовался. Поэтому, ребят, сейчас я буду вместе с вами заходить и э -э участвовать. Вот время, смотрите, ребят, 5.44. Проснулся сегодня в 5 утра, чтобы пойти на это заседание. Ну, ждем. Вот смотрите, такая бумага мне пришла. Здесь написано State of Florida vs Ширманов Евгений. Против State of Florida против Ширманов Евгения. Круто, да? Location Zoom Information. Вот зайдите сюда, сюда, сюда. Zoom ID. Вот такой Zoom ID. Заходим в приложение Zoom, ребята. Вчера специально скачал, протестировал. Теперь мы пишем девять семь один 8.7 и ждем. Waiting for the host to start this meeting. Ждем, пока какой-то там хост начнет нашу встречу, наш митинг. Непонятно, когда это случится, то есть какое время придется ждать, не ясно. Но вот я нажал, все, с 981 проверю 603, когда кто-то ко мне подключится. Но прежде всего должен кто-то подключиться и... Соответственно, мне объяснить, что мы ожидаем судью, судебный свидание начнется востолько, может быть, начнется немножко позже, может быть, какие-то другие судебные свидания наложатся. Вообще, в 9 утра, но, наверное, надеюсь, что я буду одним из первых. Вот время. 8.50 и 8.46 по Калифорнии. В Калифорнии еще темно. Непонятно, сколько ждать. А ребят, я переживаю немного, что я куда-то не видал. Нажал, okay, поэтому сейчас просто. русского переводчика, Здравствуйте, у вас есть русский Нет, Нет? Просто ждите, да, это все, что ты можешь сделать, это ждать, пока ты не позволишь. okay. Короче, okay. ребят, у них нет Russian speaker, они сказали, Представьте, в суде нет русского переводчика, ну, не знаю. Я, наверное, не в тот отдел попал, потому что там куча отделов, а я думаю, надо мне просто соединиться с ближайшим. Я начал жать 1 на 1 1 кнопку, там, говорят, если вы там по каким-то уголовным преступлениям нажмите там 2, нажмите 5, 10, я сразу 1 на 1, 1 жал, чтобы присоединиться. Russian speaker нет, но ничего получилось, видите, самому. Короче, она сказала, что просто ждать. Just waiting, просто жди. Типа, Не знаю, сколько ждать. Вот уже 5.53 здесь, значит, 8.53 там, а в 9 у меня встреча. Странно, если еще и у суда не будет Russian Speaker. <laughs> Буду объяснять. Я не хотел. Это не я. Фиш, фиш не ловил. Ну, ребят, не так, конечно, все плохо. Это я шучу, но... Лучше бы, конечно, я бы объяснил русскоговорящим человеком. Но я уверен, что в суде он есть, конечно. Ну, если нет, скажем На нет и суда нет, как говорится, правильно? Потому что суда нет, Все. Пойду кашу, что ли, себе приготовлю, пока не знаю, что делать. Что, сидеть, ждать, что ли? Тупо. Время тратить. Ребята, на суде еще я никогда не готовил кашу, да? У меня тоже много судов разных было в России. Но чтобы в момент судебного заседания я приготавливал себе кашу, такого еще не было, ребята. Я и сомневаюсь, что многих такой был. Короче, ладно. Взял банан, молочко. Жду пока, когда они присоединятся. Бумажку приготовил. Вот. Сейчас буду готовить кашу. Окей. Кто ты, господин? Здравствуйте. Какой твой имя? Ширманов. с с с с Мисс Филлис, этот случай was transferred to a judge. He will Good. be getting another court case. Yes. Okay. Uh fishing licenses are heard in a different court, Mr. Smiranoff, mm -hmm. but you'll get another notice. Okay, and you're done for today. Done for today. You send me another notice? I know because you have you have to appear in a different courtroom. We don't hear fishing licenses here. Okay. You will send me other letter. Офигеть, ребята, блин, я просто в шоке, я еле, еле, не знаю, у меня что, записался на iPhone или нет, я еле просто сдерживался, вы представляете, ребята, просто 22 век, сидит судья, Женщина, взрослая, бабушка, сзади у нее там всякие флаги, я не знаю, что там еще, какие-то ордена, медали. И она по зуму, быстро-быстро, понимаете, время, деньги. Ее час стоит очень дорого. То есть вначале она все объяснила. Ребята, сейчас я вам объясню, как мы сегодня работаем. Мы работаем вот так вот. Так. У вас есть три выбора. Либо первый выбор это то ли я так понял, в связи с ковидом, то ли как у нас есть скидки, 19 долларов просто оплатите ФИ за то, что нам ну, как бы суд работал. И все не жесткие нарушения у вас будут списаны. Дисмис, она сказала. Дисмис, Дисмис, Дисмис. Чувак ей позвонил, которого видеокамера не было. Он сказал: у меня Red Light. Красный свет светофора. Она говорит, 19 баксов, все, иди. Он говорит, меня ждать здесь или все. Иди, иди, скорее, все, ты, иди свои дела делай. Понимаете? Ребята, то есть. Офигеть! Блин, это просто уму непостижимо. Я так хочу скорее этот ролик выложить. мне просто. А, интересно, что же теперь вы вот эти вот а, клерки офисные, которые так любят с бумажечками, вот, а, бумажечками заниматься, те, кто работает в суде? За повестку, записку Пришли туда, приди туда судебное заседание нет, здесь очередь, здесь постой Ковид же у нас, ничего страшного Стой в очереди, постой Вот мне интересно, что вы теперь Вот эти все хейтеры, защитники этого Блин, режима, я не знаю, как вас назвать Еще, путинцы, запутинцы Что вы теперь скажете, ребята Монтаж, это твои, твои актеры собрались Ты в Судью нарядил бабушку свою А ребят пригласил, так что ли Короче, она сказала, что мы Этим не занимаемся, это у нас не занимается фишинг uh, license, она меня вообще не нашла в начале. Потом сказала: а, Page 5 ну, страница 5, что ли. Uh, и говорит, мы этим вообще не занимаемся. И мы тебе. Я говорю, мне новый пришлете. Лейтер. Новое письмо пришлете. Она сказала: Да, пришлем новое. Так что они это не занимаются. Странная фигня. Ну, ребята, просто как это все происходит. Я, блин, в шоке. Я не могу, ребята, следим теперь за обновлением. мне придет новое письмо. И, соответственно, будем смотреть, на какую, на какую дату. Я не знаю. Блин, я просто в шоке. Я сегодня, мне просто весь день обеспечен на позитивном настроении. Просто класс. Самое главное, ребята, знаете что? Что в Америке существует правило, если я, ну, соответственно, я подал жалобу, да, я не согласился со штрафом. Я его не выплатил и подал жалобу. И если я на этот суд не являюсь, то меня подают в розыск. Меня насильно доставит в суд так или иначе, то есть я не могу его пропустить, меня все равно туда доставят, поэтому вот такие правила, если ты, если суд вызывает, да, но если в моем случае я не согласился, то будь любезен, пожалуйста, ответь, приди, ну, либо приди, либо соединить по зуму, как сейчас очень удобно, и объясни, в чем э, офицер, тот, который выписал тебе штраф, был неправ, да, да. Поэтому, ребята, вот такая вот история. Если бы я сегодня не явился, ну, вряд ли бы меня подали в розыск, поскольку она сказала, что мне тебе вышлют новое письмо. Наверное, так же бы выслали. Хотя, не знаю, может быть, они отмечают. Чувак присутствовал. И на следующий раз, может быть, мне это зачтется. Но в любом случае, это интересно. Дело даже не в деньгах, ребята, а в самом процессе, как это все происходит. Если бы меня вызвали туда на суд, то я с удовольствием бы туда съездил. Съездил бы в Майами, отдохнул бы еще и съявился на суд, и вам бы это все показал. Но поскольку вот такие условия, это тоже интересно. Я уверен, что вы такого никогда не видели, так же, как я, тем более, не участвовали в этом. Дай бог не участвует всем. Но я вам это покажу, я вам расскажу. Извините за качество видео, я пытался сделать захват экрана на телефоне. К сожалению, не получилось, поэтому дублировал, на всякий случай, на камеру. Видите, этот всякий случай произошел, поэтому... В следующий раз постараюсь быть не в дороге, постараюсь зайти с компьютера, Wi-Fi иметь. Я думаю, что это уже, наверное, не в этом году, потому что они довольно на длительные сроки все эти судебные заседания назначают, и если, если получится так, а я буду рассчитывать и буду способствовать тому, чтобы произошло так, чтобы я оказался дома за компьютером в удобной обстановке, я запишу все это дело. Вам покажу обязательно. И точку мы в этом деле обязательно поставим. Пойду завтракать. А еще, ребят, если вы слышали, судья говорила, no school, no там еще какие-то charge, только вот 19 долларов фи. Что это значит? No school, это значит, что тебе не придется ходить в школу за то, что ты совершил правонарушение. Ну, допустим, за красный свет, по-моему, есть несколько часов школы сколько-то часов школы, ты должен ходить, там, слушать какие-то курсы, и после этого только ты сможешь вернуться на дорогу, вроде бы так. А, ну и, соответственно, за другие, за некоторые правонарушения также предусмотрена школа. А она говорит, что сегодня мы делаем скидку всем, школы никакой, ничего, никуда, только лишь 19 долларов. Круто, круто. Ребята, вчера у меня начались какие-то проблемы с траком, уже вечером, ночью. Я думал, что за фигня. Не понимал, но сейчас все встает на свои места. Короче говоря, слышите шум вот здесь? Пшш, сильный шум. Опа, все встал совсем. Заглох. Оп, и руль заблокировался. Отлично. Отлично, нейтралочку. Так. И еще раз заведем. Короче, нифига не ей трак. В гору вообще. Заводится нормально, слышите шум. А когда под нагрузкой? это все вообще увеличивается сейчас я встану на обочине хорошо еще обочина какая-то есть И может быть по обочине вот так потихонечку и поехать но она дело в том, что не едет я нога жму, а мощность теряется и в принципе симптомы вполне понятны, ребята здесь свист, не свист, а шум как будто бы патрубок порванный и теряется мощность откуда она может теряться? из-за чего она может... опа, опять заглох все Блин, что делать? Чуть-чуть горку осталось преодолеть А там дальше поеду Короче, это, скорее всего, порвался у меня, ребята, патрубок с турбины Поэтому что делать? Сейчас приеду на аукцион загружаться Пока не будут мне тачку вести Я, наверное, подстелю что-то, залезу Потому что я там под капотом смотрел, ничего не нашел Патрубки целые Но вот здесь он сильно шумит Здесь панели я разобрать не могу Попробую под, низ, под Подстелю что-то, залезу вниз, посмотрю Скорее всего, если патрубок, то это, в принципе, не так плохо, знаете, что э, из того, что может быть. Так что, в принципе, патрубок я найду. И, да, вот у нас шумит сильно. Патрубок найду где-то и заменю сам. Другое дело, что он горячий, но подожду, пока остынет. Завелся, опять еду, ребят, чуть-чуть осталось. Но от этого не легче, потому что так ездить, конечно, невозможно. Чуть горкой и все, я встаю. Ну, то есть, в принципе, симптомы понятны. Точно что-то с турбиной. Практически на 100% По крайней мере Моих знаний хватает на это Что-то с турбиной, Но если вот такой звук явный То понятно, что какой-то и, и мощность теряется да, То есть половина воздуха куда-то выходит наружу И звук соответствующий То понятно, что видимо просто В шланге В подаче воздуха Идет потеря, ребята Так что сейчас приеду на аукцион Буду лазить под трейлером, смотреть Но ну, в принципе, к сожалению, Такие ситуации будут происходить. Однажды у меня шланг пробило, тогда мы еще с Артуром ездили, мы заехали в автосалон, купили, поменяли. Сейчас вот этот шланг, если это он, то будет просто хорошо, ребята. Это самое меньшее из бед, может случиться. В принципе, ходовой товар, найду его в автосалоне, заеду, куплю и сразу же поменяю. Такие планы. Ребята, я нашел в чем проблема. Вначале я снял вот эту вот обивку, залез туда, подстелил, залез внутрь, ничего не увидел. Здесь, здесь я вижу, что все черное, видите, то есть явно откуда-то фигачит прям вот хорошей струей откуда-то, вот из этих хому... хомутов, или откуда-то идет сильный, сильный black spot это называется, в школе нас учили. Вот этот black spot, знаете, откуда идет? Я нашел, вот отсюда. Вот здесь вот крепление, вот оно, если видно, оно расшаталось. Я его пытался потянуть, уже не получается, там видимо какой-то уплотнитель, я не знаю, то ли керамический, то ли... Ну, металлический вряд ли. Ну, короче говоря, к турбине вплотную что-то должно прижиматься, какое-то уплотнительное кольцо, которое сейчас уже разбилось, не держится. И, видите, вот здесь создает черный дым. То есть после выхлопнухи, после, точнее, турбины, этот черный дым, поскольку у меня нет дефа, ребята. дефа это очевидно в России. А у меня установлен вот такой бак, который весь этот дым утилизирует, обрабатывает и сжигает его. И уже вот сюда в трубу выдает чистенький воздух, ребята. Ну, не чистенький, конечно, то я сильно преувеличил, очень сильно. Ну, короче говоря, без дыма, да, без черного дыма. Соответственно, у меня до этой штукенции еще и не доходит дым. А здесь вот начинает выходить из, и прям напрямую из, э, из моего двигателя. Соответственно, мне вот это вот нужно каким-то образом починить. Каким образом? Ну, видимо, менять. Наверное, и нового варианта просто нет. Я сейчас попробовал, завел туда палец, руку подложил и прям в руку сильный-сильный воздух горячий дует. Так что сейчас буду думать, либо вставать на стоянку самому, разбирать, ехать на тракстоп на какой-то, ну, по этот, Вольво-центр, э, обзванивая предварительно, чтобы приобрести, Он здесь даже parts number есть, видите, 368 44 11. сейчас сфотографирую. И буду звонить, спрашивать, у кого есть такая деталь, и поеду туда приобретать ее, менять самому, наверное, так и поеду дальше, я думаю, такой вариант вполне пригоден. Эй, hey! Передом загони. Не, не, не, так лучше, говорит. Взял, помял. В общем, ребята, дым валит просто изо всех щелей. Смотрите, здесь все черное, все черное. Проблема либо турбина, либо, соответственно, вот как я и сказал, с, вот эта экзаст система, это называется, вот с этим бачком, который не перерабатывает. И оттуда дым валит из трубы, и отсюда дым валит. Просто отовсюду, вон там труба тоже. Короче, я не знаю, мне 10 минут остается до шапа. Можно написать «Путин вор». Вот так, ребята, себя развлекаю немножечко. Но ну, ничего, ничего, сейчас остынет, ребята, будет попытка номер два. Если не получится, ух ты, уже поплавился провод. Вот этот датчик, может быть, и стал всему причиной, хотя <смех> классно я успокаиваю, да, ребят? Датчик стал. Короче, здесь все плавится. Я думаю, что, наверное, да, здесь плавать. Я думаю, что это небезопасно. Надо вызывать эвакуатор. Короче, наверное, звони эвакуатор. Смысла нету так мучить его.